Ну и пользуясь случаем, дабы по максимуму использовать данное время э, в безопасности того, чтобы обезопасить линзу от ударов и мелких сколов, эту крышку я предлагаю использовать для ношения там, в кармане, грубо говоря, там, в рюкзаке, в каких-то других переносках там боксах вот самый дешевый копеечный вариант но у нас осталось еще немного этого баллона который можно использовать в данном случае верхняя часть спиленная зачищенная тоже по краю будет служить у нас в качестве защитной бленды для нашей камеры не успел еще почистить. То есть, как это будет выглядеть. Выглядеть это будет следующим образом. Надевается она легко. Можно так, можно так одеть. И на качество съемки не влияет. То есть, за счет того, что здесь 5 миллиметров от уровня посадки линзы прикрывает. То есть, ну, грубо говоря, при ударе о землю, при падении, она будет падать на корпус, на вся энергия удара будет смещена на корпус, а не на линзу. То есть линза, по идее, должна остаться целой. Но это для любителей поэкстремалить. Может быть, кому-то будет такой способ как бы нормальным. Вот здесь можно будет, конечно, еще сделать разметочки, чуть-чуть снять, чтобы садилось плотно, более-менее. Но, ну, тем не менее... В качестве бленда ее можно использовать. То есть можно не бояться, что она ударится, а что-то твердое и повредится. Максимум сомнется колпачок. Можно будет купить еще или найти где-нибудь такой же в аптечке. Тубус и из него сделать две такие замечательные бленды. И бленду и крышку. Вот, в принципе, и все, что хотелось бы вам предложить далее. Все зависит только от вас. Думайте, решайте, стоит ли переплачивать, либо лучше обезопасить сейчас. Тубус от антигриппина. В данном случае малиновый, но без разницы. Отпиливаем дно. Это дно можно отпилить, можно срезать. Далее зачищаем, равномерно выравнивая на наждачке таким вот образом. Нам нужно сточить, ну, миллиметров 5 можно было, конечно, меньше обрезать, но лучше сточить, чтобы было идеально ровным, красивым, так как нам. Потом нужно будет еще сделать вклейку вовнутрь и придумать крепление. Такими скользящими движениями внутри снимаем фаску небольшую. Ну, для того, чтобы нашу вот эти вот стружку эту убрать. Она зализывается вовнутрь. Ну, и так будет более-менее аккуратный вид у капроновой крышки. При желании вовнутрь можно наклеить замш либо какую-то другую ткань там хлопчато-бумажную либо салфетку для вытирания очков, линз. Вот но я сделал высоту немного больше миллиметра на 3 на 4 специально для того чтобы ничего не соприкасалось и не заляпывала линзу вот сейчас доделаем и будем примерять. Посмотрим, как это выглядит в готовом варианте. Итак. Что же мы имеем в сухом остатке? У нас получился вот такой вот колпачок. Наш колпачок... Так. Сейчас проверим. Ну, где-то 15 миллиметров. Собственно говоря, если кто-то хочет точно узнать, 15-10, ну 15 миллиметров, грубо говоря, в моем случае. Для чего это? Вот такая вот камера, на которую можно сделать вот такую вот защиту, довольно-таки плотно садится, за счет того, что здесь 15 мм, до линзы у нас остается 3-4 мм, и можно свободно переносить в сумке, ничего с ней не случится, здесь сверху я хочу положить двусторонний скотч, для того, ну, тут я уже отточился, тут все нормально, гладенько, вот, Вовнутрь салфетку я ставить не буду За счет того, что у меня высота 3-4 мм до линзы нашей Мне салфетка здесь не нужна будет Но вот здесь сверху я планирую поставить Зачистить немного, ну сравнять вот это все дело Поставить двусторонний скотч На который будет крепиться пластиковая ушка Чтобы можно было крепить ее на темляк вот, ну то есть, грубо говоря, все это будет выглядеть следующим образом, вот. Или, может быть, сделаю какую-нибудь съемное ушко сбоку здесь можно будет просверлить и поставить какое-нибудь кольцо как вариант, вот, потому что, ну, здесь позволяет высота, вот, вот такой вот лайфхак кому было интересно трехкопеечная защита сидит очень плотно